Приветствую вас, друзья! Сегодня свяжем вот такой интересный ажурный узор, подходящий для летних накидок, кардиганов, жакетов и шалей. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Рапорт вязания 16 петель. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем, а в следующую вяжем столбик с накидом. И в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Две воздушных. В цепочке одну пропускаем. Во вторую вяжем столбик без накида. Теперь будем вязать арочку с пико. 5 воздушных. Придерживаем пятую пальцем, набираем еще 3 воздушных. Замыкаем первую и третью соединительной петлей. Получилось пико. И после него еще 5 воздушных. Теперь в цепочке нам нужно пропустить 6 воздушных петель. В седьмую вяжем столбик без накида. Вот эта арочка это один из основных элементов вязания. В дальнейшем мы развернем пико таким образом, чтобы оно смотрело вниз. Продолжаем. Две воздушных. В цепочке одну петельку пропускаем. Во вторую вяжем столбик с накидом. И в пять следующих петель свяжем пять столбиков с накидом. Второй. Третий, четвертый, пятый, шестой. С левой стороны от шестого столбика свяжем такое же ушко, как с правой. 2 воздушных. Одну петлю пропускаем в следующую столбик без накида. Дальше вяжем большую арочку. 5 воздушных. Пятую придерживаем. 3 воздушных. замыкаем их в пико Еще пять воздушных Пропускаем 6 петелек в седьмую столбик без накида. Две воздушных, Одну пропускаем, в следующие 6 петель вяжем 6 столбиков с накидом. Две воздушных, одну пропускаем, в следующую столбик без накида. Вот такие элементы по 6 столбиков с ушками и арочки с пико чередуем до конца ряда. Когда связана последняя арочка ряда, набираем две воздушных, одну пропускаем, а в следующие три петли 3 столбика с накидом. Так заканчивается первый ряд. И так же он начинался. Разворачиваем вязание, приступаем ко второму ряду. Набираем 3 воздушных петли подъема. И еще 9 воздушных в узор. Всего 12 штук. Дальше будем вязать над нашей арочкой. Развернем пико вниз. Нам нужно связать два столбика без накида с двух сторон от пико. Один столбик справа в ближайшую к пико воздушную петлю. Один слева. Теперь пико смотрит вниз. 9 воздушных. Вяжем над шестью столбиками. Над третьим свяжем столбик без накида. Три воздушных. Замыкаем их в пико. Над четвертым столбиком столбик без накида. Девять воздушных. В следующей арочке разворачиваем пико вниз. Столбик без накида справа от пико. Столбик без накида слева от пико. 9 воздушных. Вяжем над шестью столбиками. Над третьим столбик без накида. Пико из трех воздушных. Над четвертым столбик без накида. И так до конца ряда. Я развернула последнее пико предыдущего ряда. Теперь набираем 9 воздушных. В начале предыдущего ряда мы вязали 2 столбика и 3 воздушных. В третью воздушную петлю подъема свяжем столбик с одним накидом. В начале ряда мы вязали 3 воздушных плюс 9 воздушных, а в конце ряда 9 воздушных плюс столбик с одним накидом. Третий ряд. 3 воздушных петли подъема плюс еще 5 в узор. Всего 8 штук. Теперь от двух столбиков без накида отсчитываем четвертую петельку и в нее вяжем столбик без накида. Две воздушных. Одну петельку пропускаем. В следующие две свяжем по столбику с накидом. Первый. Второй. Следующие два столбика вяжем над двумя столбиками без накида, которые мы вязали над пико. Третий, четвертый и еще два столбика в две следующих воздушных петли. Пятый. И шестой. Две воздушных. Одну петлю в цепочке пропускаем, а в следующую столбик без накида. Таким образом мы снова вышли на элемент из шести столбиков с ушками. Такие элементы будут располагаться по узору в шахматном порядке. Вяжем арочку 5 воздушных, 3 воздушных замыкаем в пико, еще 5 воздушных. Над следующим пико, развернутым вниз, вяжем 6 столбиков. Отступаем от центра до четвертой воздушной. В нее столбик без накида. Две воздушных. Одну пропускаем, а в следующие две петли два столбика с накидом. Над двумя столбиками без накида два столбика с накидом. Следующие две воздушных петли по столбику две воздушных одну пропускаем в следующую столбик без накида. В конце ряда, когда связан крайний элемент из 6 столбиков и ушек, набираем 5 воздушных и вяжем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема. Четвертый ряд, 3 воздушных петли подъема, плюс еще 9 в узор. Над третьим столбиком из 6 вяжем столбик без накида. Пико из трех воздушных. Столбик без накида над четвертым столбиком. Дальше будем разворачивать пико следующего элемента вниз. Девять воздушных. Разворачиваем пико. Столбик без накида до него. И столбик без накида после него. Девять воздушных. Над третьим столбиком вяжем столбик без накида, пико из трех, столбик без накида над четвертым, Девять воздушных, Разворачиваем следующий пико, столбик без накида до него, столбик без накида после. То есть элементы двух первых рядов все время повторяются, просто идет их смещение в шахматном порядке. В конце ряда я связала два столбика без накида и пико над шестью крайними столбиками. Набираем после них 9 воздушных петель и вяжем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема. Пятый ряд повторяет первый. 3 воздушных петли подъема. 2 столбика с накидом в 2 ближайших воздушных петли. Вот этот же элемент в первом ряду. Две воздушных. Одну петлю пропускаем. И столбик без накида во вторую. Теперь арочка. Пять воздушных. Пико из трех воздушных. воздушных. Начинаем вязать по 6 столбиков над элементом, где пико расположено вниз. Отсчитываем от центра 4 петли и в четвертую вяжем столбик без накида. 2 воздушных, 1 пропускаем, вяжем 2 столбика с накидом в 2 следующих петли, 2 столбика над столбиками без накида, Два столбика в две следующих воздушных. Вяжем левое ушко. Две воздушных. Одну пропускаем и в следующую столбик без накида. Дальше снова вяжем большую арочку. Пять воздушных. пико, 5 воздушных. Пико вверх пропускаем, вяжем над пико вниз 6 столбиков.